И сегодня я в этом из... видео хочу, хочу... показать как вам, вам не тепло, свежесть, как планировать с можете... Я уже подготовила некоторые. Я для... для... подадутся из бумаги и ну, с ручками да. и го... да. конечно свежие день в голове так первое на да. первое да. вылезти из листа бумаги вот да. Такой, да. такой листок он нужен ну знаете зачем Сделайте, вы можете на нем как объявление, типа, а знаете, как здесь типа вот так. Объявление, как выйти, типа, так, сделать. Вот а только вы знаете, зачем. Отложите мне в сторону, вам больше не понравится. а теперь я сделала пару часов, здесь. Вот, короче. Несколько вы подняли, подписались. И вот тот же сточек, о я говорила, я сделала сначала листок, когда был биклет. Возьмите с собой и снять водик. Потом наша... По глазам можно сделать маленькие, Я только потом это сделала. Потом еще можно... Ну, вот в этих глазах сделать еще вот такие классные штуки. Ну, убирай, это уже. Вот тут я вносила Идем с сначала. Разбираемся. В жену 9 8 клеток. И потом возле клетки вот так промежуток. Вот так сделаем и еще так. Здесь мы делаем вот такие ромбики. Не ромбики, а треугольники. Полотилники. Я не буду пустить, это вам ничего не будет понятно. Вот, у меня получилось вот так. И теперь там, где я пусто, мы вот так сделаем. Вот. Так. И с другого угла, только уже пришли в вот, лоб здесь вот, то же самое делаем. 8, -9, -9, 9. И наоборот, я помню, помню. Разберете, короче, походу. И заставим опять Так, теперь у меня и с этой стороны такое, и с этой стороны такое. Теперь мы можем написать, не мой дневник на английском. Это будет «One touch my diary». И вот то, что я говорила, надо взять клей и приклеить вот этот листочек. Я его уже себе заготовила. И можно вот touch my diary» вот это приклеить. И написать вот еще вот у нас такой листочек есть, да. И вот на этих типа там где объединение номер телефона пишем совесть. где это Вот так. Сейчас я вам покажу. Вот. И теперь вот на этой стороне, которая у нас осталась, под... наверху под совесть, мы пишем, возьми, печатными лучшими буквами. Совесть и мечтай. По середине мой. И потом внизу, вот, у нас вот так получилось. Вознесу здесь, мечтаю новинок. И вот, вот здесь вот, под низом вот этой, пишем в воскресе. не брать, не будет мечтать. Уже письмами, вручными. И вот, сейчас вам ага, покажу. Вот, по скрипту. Совесть не брать, нет, не читать. Вот он совесть его Хотя я знаю, куда без мои Так, что у нас там дальше? А, да. Типа проявление агрессивности можно так сделать. Вот сюда будем приклеить пока. Вот вы приклеите уже сюда. Здесь можно писать сверху. И снизу с рождение. Цветочие меня. И потом привезу ха-ха-ха. Я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что это у меня компьютер как бы шумит, как бы, не знаю, все связи проблема. И потом смайлик здесь такой, с высунутым язычком, я попробую его написать, потом я вам пока Вот так. С днем рождения меня, а пока, и с mm -hmm. mm -hmm. Вот получается у нас уже законный язык. Еще можно сверху написать так, скобочку. Если есть чудо, вот то... mm -hmm. самое чудо. Вот. Если ищешь чудо, ставим чудом сам. Теперь у нас вот так вот на разполним. И.. Можно уже по бокам написать, если вы, например, поклонники Гарри Поттера, то можно нарисовать э, дары смерти, шрам. Я лично поклонница, я нарисую шрам здесь. Не знаю, как у меня вышло, наверное, не очень. Это с одной стороны я так сделала, А с другой у меня есть огромный дарю смерти. Вот так. Сейчас. Таким образом, мы заполнили наш дневник. Точнее, у нас будет а... заполнить да. первую свечку бика. Поудобнее, чтобы было. Mm. Мне mm. вам понравилось. И mm. ставьте лайки, если mm. хотите. Mm. Подписывайтесь, сейчас у нас распадать онлайн. Не будет проблем в общем, я так сделала свой ник. У меня, конечно, закончились не списывал дневники, да ладно, делаю, ну, вот, короче, в следующем видео я сделаю конкурс. Вот. Так, пока.